Добрый день, интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот, у нас сегодня приплод небольшой. Родила вот эта маленькая, <coughs>, черненькая мамка, p 840 то есть помесь, на бирочке написано. Оставил я 8 крольчат, все-таки зима у нас. Я их посмотрел, все, самых больших, 8 штук я оставил. Водичка здесь горячая налеет. Ну, как-то так. Обратил внимание, что все говорят... Доброе утро, добрый день, чтобы все-таки оно было доброе. У меня утро было доброе, а вот в 12 часов дня посмотрите, что произошло. К сожалению, две ножки в этой клетке передние обломались, пришли в негодность, и клетка прокинулась. Вчера самое интересное, что подогнали мне, ну, дали два мальчика Панона и посадила их на низ. Они были трехмесячные, можно даже два с половиной, да не важно уже сколько было. Их все равно уже нет. Посадила я вниз, потому что клетка была обита пленкой, более была защищена от ветра, как бы более-менее было нормально. Они не выжили. Печально. Сегодня ночью шел большой такой дождь и все обледенело. Может, за этого она не выдержала. Не знаю, зачем она не выдержала, но итог печальный. Самое интересное, что я их скреплял планками поверху, но... что ничего здесь не помогло, только ошметки клетки. Вот корка ледяная какая образовалась. Не знаю. Не знаю, что произошло. Ой, боже, боже. Ну, как-то так. Слава Богу, только здесь было два, ячейки здесь было четыре, две снизу две сверху, вот, вид, вид изнутри. Он был бокс, как это я называю, э, для болевших кроликов, то есть если вздутие было или конъюнктивит какой-нибудь, я сюда их садил. Но, ну, то же самое, привез двух мальчиков, я их, думаю, посажу на месяц, чтобы они посидели, тем более им трехмесячные, чтобы отдельно вот они и посидели вот такие пироги то что доброе утро когда вам говорят чтобы оно действительно было доброе Ну вот мы такими еще живем другая мамка у нас тоже черная что-то у меня э, повелись черные как это говорят черный окрас но ну, черные они на солнце блестят классно получается. малыши вот уже вылазят вылезли с гнезда бегают полным ходом кушают сами любопытные такие интересные Так что итог могу сделать такой не оставляйте на завтра то что можно сделать сегодня я хотел вчера ее примонтировать немножко ну укрепить но этого не сделал то что не оставляйте на завтра а второе пусть у вас все будет хорошо нужно водички подлить всем всем всем пока спасибо за внимание не болейте